Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты Vator 7.2 и программирование заголовка и окончания чека. Для программирования заголовка и окончания чека на кассовом аппарате Vator 7.2 необходимо войти в пункт «Настройки», «Кассовый чек». Текст шапки является заголовком чека, в нем указывается приветствие либо информация о компании.